Здравствуйте! Информационное агентство «Ледокол». Меня зовут Григорий. Сегодня мы находимся на мероприятии «Русский марш», который посвящен Данилу Народному Единству. проводится в городе Саратов. И главный вопрос, который мы зададим всем присутствующим – в чем народное Данное Единство? Флажочки-то, а? Какие флажочки? Это будет с отвечать, спросить, кто? Я знаю, да, я просто не Такой не дай бог. Сейчас пропихнем, все пропихнем. Держи. Это, батя, чего уже бояться? Тебе уже не бояться. пожалуйста, я Да, есть. Да, у нас, даже может быть. Ну, что уже взять? Информационное агентство «Ледокол». А? Дай человеку уже визитку. Интернет-телевидение. А, интернет-телевидение? Ну, а, Информационное агентство «Ледокол». И ваши, как, как это... Да, это саратский, наш контакт. Да? Мы саратские, а так это и во всей России, по даже за рубежом. Да. Цель русского марша – это заявить о себе тех людей, которые живут я на этом земле пошел в и говорят, кто завтра будет. Вы хотите что-то нам рассказать? Давайте. Нет, не рассказал, что вас не надо снимать. Вот вы кто такой? Пришли сюда? Ну так кто? Вы за трудовой народ? Да. Ну давайте, рассказывайте. Нет, если если нет, вам нет. за трудовой народ, то нечего интересует, Почему нет КПРФ здесь? А почему КПРФ, во-первых, должна быть здесь, это раз? Во-вторых, -во почему вы считаете, что КПРФ за трудовой народ? Да, интересный вопрос, что. Всегда тут -а -а. ну, так должна быть -а, -а. а кто вам сказал, что это партия коммунистическая? Григорий, вот. Ч ⁇ ты теряешь? Она уже выродилась это партия, Она пристала уже ну, да, давно... Да, нет, РФ, она, нет. Как, как... Ну, смотрите. У смотрите, Все, ну, короче, Григорий потерял. Да, то, что да, называется, да, кто-то там, коммунистически. Да, и не а не а то, что, а что никакие такие дела делать, так, как бы, может, вроде можно кем угодно. угодно а... Что Какие коммунисты а с тобой Какие коммунисты что? Вы Вы что? же коммунист, как я балерина. Вот я, и говорю, как Вы что? как бы, так у нас этот э, ну, а Бондаренко местный тоже в Бога да. верит. Вот меня интересует, почему его нет. А, раньше он был, он на ваш митинг-то заходил? Консультации никакого нет, оппозиции. Все разумно, действует. Я, честно говоря, когда... Григорий, ну что ты молчишь-то, а? Да, я помню, я был... Я в в был. нет. Как в Изюгановом, Москве, я смотрю. Сидагаре говорят, что мы я что мы в Москве Я знаю, но теперь он продался, когда выборы. Усиду, но нас все да? Конечно. Особенно те, кто помогает буржуазии, так по Вот такие вот граждане у нас заходят это наш флаги смысле и марсискаковка у него здесь бегает коксусник включить да нет он по-моему туда ушел Скорее... он просто пошел качку искать а телефону да, весьма колоритный. Там еще место, ну, что зайдут. Да, посмотрим. Что за позиция? Ну, вот такая вот фашистская, нацистская. вы видели, фашистскую, нацистскую. Вот, а это что по-вашему? Читаете, Русь. Русь? Да, да, да. Звезда, что это обозначает вообще? Да, это не звезда, а. А что это такое? Ну, расскажите, что это. Вот, вы готовы? у вас узнать, А мы-то знаем, что знаете что вы, да. расскажите что нам что-то Ну засме. так чё? Чувак, да, где Григорий, вы иди, нацизм, что, Григорий, иди, говорю. Давай. Этого ну что? Видим российского, чего ты здесь? Вот все мы флаги. Что не видим вообще? Ну вы этого не видите. Здесь ничего нет. Изучайте историю русскую. Ну вы расскажите тогда об истории этого знака. Вот ребят, мы видим. Уже задали вопрос. Забежим его ответили. Ну так, расскажите. Мы услышали от вас. Мы от вас уже все услышали. Григорий русскую. Так в чем в чем заключается это ваше местное? Сколько, да, есть 20 век истории но, это Почему это прячете так? лицо постоянно? А ху... Уходите лицо? вы Я да. Почему ваши товарищи, коллеги Прячут лица да, Уходят Ребят, за... а а Вот человек вы с флагом Почему провокационные вопросы Поэтому они не хотят, может, с вами общаться Мы еще не задавали провокационные вопросы Да мы уже начали Мы уже начали рассказывать, что здесь что-то нацистское Ну вот, вот такой вот флаг Явля... является является вот такой вот флаг является анаграммой и свастики как грамот. раз ага, ну а а товарищ а вы эксперт да да можешь сказать эксперт эксперт провокатор да да да а, эксперт провокатор можете так считать не когда вы можете вы вы ну так что два задают. а мы кому ни к кому вопросы конечно а мы угадайте кто Красные линия, господи, что, не знаем, в каком а, ну вот ну, ну, не, не знаете, не И говорите. Да, не <свят> <свят> как бы вот, вот, вот, вот такие а вот у нас прав. правые. Правые. не средние. И не надо же. Левый среди в А это важно тебе? Ну, читайте. Дай человеку. Григорий, дай человеку пока. Нашу визитку, да. А то нас отсюда сейчас заберут еще. Ну а вы провоки. А провоки это Давай сторонники капиталистов. Смотрите, да, на фоне... Mm -hmm. <awk Access wir> чего? Единственное. Скажите, no, <institute> so как вообще на ваш взгляд, Если объединяться по... национальному признаку, Это решительно проблемы. Народ, как по национальному, по какому-то Хотят русского А как вы думаете тогда? А что разбивает русский народ? Да, вообще. ну и сейчас и вообще. Временем... Так, смотрите, вот вопрос, если вы говорите, Вы имеете правильный что вы имеете именно 20 лет векную России? Сейчас да? это советский период, правильно? война во многом... смотрите, вот о факте. почему тогда каждый год в советское время, что русский народ, а сейчас, казалось бы, как раз, уже, сказать так сильно, более такой, да, значит, так далее, сейчас, наоборот, Советский Союз как Советском Союзе, не конца. Что-то делали еще, да? Наверное, что Больше во вред делали. обеспечивали Чего-чего? Кому обеспечивали? А в национальных республиках кто, по-вашему, жил? Там русские жили? Да, мы интервью берем. По-моему, Ну кто? На, <говорю> меня будут Конечно, будет. Да, да кинь, кинь, кинь. Ну да. вообще, это сейчас относятся функциональный чисто признаков. Как вы говорят? Олигарх. Русские олигархи, китайские рабочие. У них есть что-то общего? <misterius> нам не нужны аллегария, нормальная государство не должно <Tomatoes> быть. А в рыночной системе систему капитализма, в городе, как и нормально, естественно, не будет. Нет, хорошо. А как? Хорошо, давайте так. Какая система должна быть? Согласен, да, капитализм. Рыночная экономика, капитализм, так, ну, ну, а как, как систему? Давайте отойдем уже от… Правильной капиталистической системы. А чем эта капиталистическая система неправильна? Знаю, вот. дали, наличие в олигархах. <laughs> а олигархи а в любой капиталистической олигарх. системе есть. Вы знаете, сейчас работает бизнес? Он, сначала он мелкий, потом растет и так далее. Олигархи – это, это не крупный бизнес. Олигархи – это когда крупный бизнес начинает перевариваться, э, сквозиться. А Нормально государство, как такого нет. Показывайте такое высок, нормальное государство. Уровень. Любое государство с высоким образом жизни. Игорь нет ни одного богатого и социально-обеспечного коммунистического государства, у нету, не Никогда коммунизм не будет построен, не будет, потому что никто не ни еще его не построил. Весь 20... То, что... Это кризис экономический, который в ну, и когда и многие ну, народ просто укрутаются в результате этого, и потом и, и, и войны, болезни и так далее, и все. И к этому капитализму не приводят разве Это утечка капитализма? Или это просто так спонтанно приводит? Да, люди военные даже не воют. По вашему мнению, помнить красных химеров, которые А упомянуть. красные хмеры когда стали коммунистами-то? Они, коммунистами. Они не были коммунистами нет, Вы знаете, не Вы не знаете не что не такое не коммунизм? Не Вы в, не в не принципе не говорите что что-то сделали коммунисты Вы знаете что такое коммунизм? Коммунисты. Что такое коммунизм? Коммунизм это идея. нет Вы неправильно рассказываете о том что такое коммунизм Вы это не поняли Вы меня спрашиваете? Ну, мы, мы только что вас спросили, и мы а поняли, вы что, ли, не что так вы не знаете, что это да такое. Знаете, а на чем она а основывается эта идеология? Вам сейчас появится идеология, но это неизменно. Время есть. Экономическое равенство и отсутствие частных свойств и А тут сейчас и собственность, и... На что отсутствие? На что? Часто собственность. На что? На, на, и на средства производства я не плачу. Только не на, на средства, производства. средства производства? Понимаете, можно бы идеологию придумать, но если она не осуществляется, сколько раз пытались не стоит в этом вот а вы... сколько раз пытались капитализм Только установить смотрите вот капиталистические страны страны западной европы а западной, вы, выстав со... а, ну, подождите нет а там вы уже сказали вы уже сказали про а страны посадите, западной европы и америку а скажите а какая система э, установлена в африке в азии в Бедный, в Бангладе. Да? да! Нет, там такой же капитализм батенька. Там первобытный строй, во многом мы коммунисты. Какие страны Европы разных? Давайте вот здесь тоже Все страны Западной Европы без исключения Там Они сотни. Вы там были? Там было сотни, например, ну просто вот эти страны Европы. Какие конкретные Европы вы можете сейчас назвать? Германия, Англия, Франция, а почему вы не берете тоже Польшу? Нет, ну людей, как в России. Знали, вы серьезно. Серьезно. Нет, считает, он не шутит. шутит. Ну, какие СМИ, опросы. Общался с людьми на французских, на счет этого. Идите, пожалуйста, вам... Именно оттуда, именно, да. Вы можете это сейчас посмотреть батаны даже официально. Ладно, ладно, вы вы ладно, Григорий, не спорь про Францию. Франция это не тот например Товарищи, вы можете сказать... Не спорь про Францию. Вы мне скажите, а относится ли к Европе благословенная Польша? Но считаете, а какой там уровень жизни знаете? Ну, повыше, чем э, в Советском Союзе. <свя Repeated> <С>, <свя> Да-да-да, особенно да, после да. того, как Советский Союз я установил. Не надо так ухмыляться. Да. Когда не знаешь, не надо ухмыляться. Это выглядит глупо. Еще глупее. Чё, чё? Вопрос, так вот, так вот, вопрос, в чем? Не вся Европа, во-первых, однородна. Есть, есть, вы, там, есть, есть, есть вопрос о том, кто кого грабил. Всю. Всю, так сказать, историю. Вот были ограбляемые страны, та же Африка, Южная, Северная Африка, и были страны, в которые приходило богатство, капитал. Это Европа, та же, западная. А Швейцария, кого король? Расскажите, пожалуйста. Швейцария, а Швейцария. Во-первых, обеспечила. А швейцария обеспечила войсками, если вы не знали. Швейцария? Да. А то есть народом, населением, там очень большое количество населения. А вы, не знали, а, а вы не знали, наверное, про то, что в средневековье они были одной из самых сильных военных корпораций. Тогда не рулили танковые колонны то есть, и массировали. Да, начинается Средневековье, со средневековья, а, может, потом Рим? Воз... Рим Возрождение. А Рима у нас. А Рим у нас а Рим у нас это что, по-вашему? Это, родонач... это родоначальник всей западной цивилизации. Да, да, да. да. Ну, ну вот, не знаю... Можно. Так я вот, вы... вопрос в том, что оно все развивается Вот древнего Рима Я вам отвечу, я не понимаю, что у нас такая дискуссия Окей, хорошо, вот есть угнетаемые страны, есть угнетенные страны надо быть угнетаемым, Вопрос не в этом Которые угнетают другие народы Нет, вопрос не в этом, а в том, чтобы устранить угнетение одного человека другим Если вы не знали об этом Они строятся в парадигму угнетенного и угнетателя интересно А, вам интересно угнетать? Ну давай, скинь Скидывай ручку-то, скидывай, да а то ручка, хочешь, да, а то ручка. хочешь, я вижу. Я не нацист, это... А, ну, понятно, только я вот так вот. Ручки не Ну-ну. Я не националист социалист, почему а, вы не Вы провокации, <laughs> Ну, понятно, я понятно. Я с вами нормально разговаривал, общался, общался на вопросы. Вы начинаете заниматься провокацией. Рассказывайте дальше. Если у вас взгляды, ну, да, я не mm -hmm. хочу сказать. Прекрасный материал, прекрасный. Ну, что Ой, жиденькая Жиденькая националистическая Фашистская организация ага. Но так как свет уходит И в хвосте этой колонны Нам быть неприятно так как свет уходит, и в такой колонны стоять неприятно, мы уходим. С вами был информагентство Ледокол, оператор Аркадий и ведущий Григорий. Спасибо.